Как вы думаете, как именно при рабовладельческом строе теми самыми рабовладельцами пишутся законы? Я вам подскажу. Вот представьте, сидят, значит, рабовладельцы, наделенные властью, сидит перед ними самый главный рабовладелец, владелец всех земель, заводов, пароходов и всего остального? И они, значит, решают, как бы это нам еще? Сверх того, что уже есть, с рабов снять денежку. Ну, желательно и побольше. Потому что вроде как много сняли, а они еще не голодают. Они еще с голоду не пухнут и не дохнут. Понимаете? Поэтому, знаете, что-то у них еще есть в закромах, что-то есть в загарнике. Давайте-ка мы это все дело у них возьмем. Давайте-ка мы напишем закон, по которому они будут обязаны нам за что-нибудь заплатить. Давайте. Ну, они перебирают, смотрят, за что уже раб платит, за что можно еще раз заплатить, как можно скрыть предыдущий платеж, сверху повесив очередной. Ну, в общем, они выдумывают, находят какую-то такую извилину, и говорят, вот, будем теперь требовать с раба под страхом какой-нибудь уголовной административной ответственности, чтобы он нам платил вот за этого вот денежку. Договорились? Договорились. Прописали все это в бумажках, все это сделали. А потом они садятся все дружно. И начинают выдумывать название, обоснование этого закона. Именно такое, чтобы раб по своей наивности и глупости подумал, что этот закон создан ему во благо. Понимаете? Кто понял? Молодец. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.